и всем привет с вами я настя сегодня мы будем играть в казино итак сегодня мы с картером билсоном пришли в казино на 0 сервере у нас с собой есть миллион двести и сейчас мы будем играть свою первую ставку итак а первая наша ставка составляет 1000 рублей итак минус 1000 рублей играем еще 1000 еще минус 1000 мне кажется, надо играть на большую ставку. Итак, сейчас мы сыграем, наверное, на 30 тысяч рублей и плюс 1000 рублей. Изи, просто изи. Давайте играем на тысячу, плюс тысяча, плюс еще тысяча. Итак, играем на 10, плюс 10 тысяч. Ура, просто изи. Итак, играем еще на 10 тысяч и у нас плюс 10 тысяч. Это просто изи подъем, плюс 1000, минус 1000, плюс еще 1000 рублей. Так, на ну что же нам еще сыграть? На 1000, наверное, давайте играем еще на 1000. 10 секунд, нам кидают. Давайте играем 1000, ничья, минус 5000 рублей, плюс 1000. Итак, играем еще, ничья. Итак, кидайте, давайте ничья еще опять. Давайте играем 10-5 тысяч. Давайте 5 тысяч. Итак, момент. Минус 5 тысяч. Итак, плюс 10 тысяч. Минус 5 тысяч. Играем. Плюс 25 тысяч. Просто изи. Минус 5 тысяч. Итак, плюс 15 тысяч. Просто вообще изи поднимаемся. О, плюс 50 тысяч. Плюс 5. Ого! Мы просто изи поднимаемся. Итак, играем, давайте отказываемся и кидаем побольше, минус 5000, еще минус 5, еще минус 2, плюс 50, ого, просто изи подъем. Итак, давайте сыграем еще, кидаем, плюс 5000, плюс 6300, минус 5, минус 1000, и давайте 1000 убираем, отказался. Давайте еще какие-нибудь тапки кинем. Итак, нам кидают большие ставки, но мы будем отказываться от больших. Ну, на 15 тысяч можно было сыграть, минус 15 тысяч, плюс 25. Итак, мы кинули ставку, давай принимать, плюс 15. Итак, еще плюс 5 тысяч. Э, давайте все отказываются от наших ставок, давайте кидать сами. Вот, нам кинули плюс 1000, давайте еще играем. Итак, отказался от нашего предложения, ничья, итак, играем плюс 50 тысяч, просто изи, пацаны, просто изи. Итак, минус 1000 рублей, минус еще 1000, минус 30 тысяч, лоу, это много, минус 50, у нас, наверное, пошли сливы, давайте. Сейчас надо сыграть на вот эту вот ставочку, отказываются, да? Ну ладно, давайте играть на вот эту ставку. Они все равно отказываются Мне кидают, давайте Минус 137 тысяч Вы просто задумайтесь Итак, играем еще Давай Отказались Так, давайте вот на эту ставку будем играть Плюс 50 тысяч, минус 16 Итак, давайте мы бросили Ничья Вау, это охрененно Итак, давайте будем еще играть Давай, соглашайся Просто минус 140 тысяч. Я в шоке. Плюс 130 тысяч. Ну, давайте, мы немного возвращаем. Уже возвращаем. Давайте еще. Отказалось все. Ой, ничья. Минус 50 тысяч. Господи, минус. Минус 50. О, господи. Давайте, ничья. Играем. Э, следующая ставка. Давай, играй, пацан. Плюс 135 тысяч. Плюс 5. Ничья. Итак, давай, пацан, играть Плюс 1000 рублей. Плюс еще 1400. И минус 1000 рублей. Дальше мы играем. У нас минус 2000 рублей получается. Итак, давайте. Плюс 1000 рублей. Давайте еще кидать 1000 рублей. Минус 1000. Плюс 1000 Ничья, у нас выпало минус 1000 еще и минус 1000 еще. Итак, плюс 1000 и минус 15, плюс 15, минус 1000, минус 15, минус 9, плюс 900. Точнее, уже язык заплетается. И минус 2500, плюс 9, плюс 900, плюс 20, плюс 900 и минус 1000. Ура, у нас выпало минус и ничья. Ура. И еще один минус 1000 рублей. Итак, играем. Соглашайся, пацан. Он отказался. Минус 20, минус 38. Ого, мы сливаемся. что-то. Так, давай, соглашайся, пацан. И он отказался. Окей, давайте. Сейчас. Эм, что-то маленькие мне кидают какие-то. Ну, Давай. Плюс 135 тысяч. Просто мы возвращаемся. О, минус 70. Зачем я сыграла, господи? Итак, играем на мелочь. Давай. Плюс 50. Ну да, это было мелочь. Почти вернули. Ой, у нас ничья. О, плюс 30 тысяч. Просто изи подъемчик, да? Итак, давайте играем. Плюс 100 тысяч. Просто изи. Серьезно, просто изи подниматься. Минус 1000, минус 3500. Плюс тысяча, плюс 6, плюс девятьсот и минус 32 тысячи. Обидно, обидно было сейчас, да. Так, играем. Ничья у нас выпала. Минус тысяча. И что же сейчас будет? Сейчас у нас играем. Давай соглашайся, пацан. Ну, чего ты тормозишь? Отказался. А -а -а! Минус 150 тысяч. Я в шоке. Господи, что так много? О, плюс 300 тысяч, плюс 300 тысяч. Ес, yes. минус 1000 минус еще 1000 плюс 1000 Плюс 50 тысяч, мы не крышим, видите, мы играем не в крысу. Итак, давайте, нам надо сейчас играть. Ой, минус 38 тысяч, и мне пришла зарплатка. Плюс 90 и плюс 45, плюс 20. Ого, мы поднимаемся. У нас уже 1,8, а было 1,2, вспомните просто. Итак, играем. Плюс 38 тысяч, просто изи, просто изи. Так, минус тысяча, я походу раскрыла тактику казино. Плюс 30, плюс 15, минус 20, минус 15. И так играем. Давай, пацан, соглашайся. Он отказался. Окей, минус 28 тысяч, плюс 27. Минус 77. О, это ужасно много. Плюс тысяча, минус 30 тысяч. Что-то мы слепать стали, да? Мне кажется, надо валить или играть Очень большую ставку Плюс 27 Итак, давай 6 он отказался Никто не хочет играть, давайте кинем ему Итак, минус 40 тысяч Минус 36 Минус 150 Это очень много Итак, давай, плюс 500 тысяч Плюс 44 Я в шоке Плюс 28 Как? Плюс 450 Офигеть Просто подняли два лямчика на изи. Итак, если вам понравился данный видеоролик, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Итак, с вами была я, Настя. Если вы ждете следующих выпусков в казино, ждите и пишите комментарии. Всем пока-пока.